На «Эрангель» прибыло 100 игроков. Выберите себе по 10 участников и делайте первые ставки. Чей игрок останется единственным в живых, тот и сорвет «Джекпот». Начинаем! Royal Flash. Смотри любительский сериал на YouTube-канале «Зона Гейм». Две серии подряд. Скоро!